В сегодняшнем видео хочу рассказать вам в одной фишке, которая позволит вам много экономить. Это вам пригодится при покупке квартиры. Итак, меня зовут Иванов Дмитрий Юрьевич, я директор агентства недвижимости новой квартиры 2004 года. Как мы помним, раньше дома были кирпичные или панельные. Квартиры угловые были все холодные, от которых мы всегда мерзли. И все старались избегать, чтобы не жить в угловой квартире. В начале 2000-х годов поменялись. Появились новые стандарты, по которым наружная кладка должна была быть 164 сантиметра. Сами понимаете, никто такую толщину кладки делать не стал. Стали делать утепление. То есть оставили старую кладку, плюс наружу пустили утеплитель. Что позволяет в сумме держать теплопроводность те же 164 сантиметра. Uh, утепление делают сюда снаружи, изнутри нельзя, так как это приводит к появлению грибка и это вообще вредно. Вот. После утепления мы получили термос, который позволяет использовать uh, уже дом на совсем других устройствах. То есть зимой у вас будет тепло, летом у вас будет прохладно. Вот. Если раньше у голова квартиры была холодной, то теперь она стала теплой. Как вы понимаете, в доме с теплением расходы на отопление значительно ниже. То есть если раньше тратится делалась одна сумма, то теперь тратится совсем другая. Допустим.. И вы будете уже тратить не 5000 а 2. То есть так как разница примерно 2-2,5 раза. Соответственно, сами понимаете, если мы вместо 5 платим 2000 разница в 3000 рублей. Умножаем на 6 месяцев, получаем 18 тысяч. Соответственно, в каждом регионе разные отопления, разные суммы, разный период холодный, поэтому по каждому региону надо считать. Но в любом случае сумма получается очень внушительная, очень ощутимая, и те, кто об этом знают, они поэтому выбирают дома, построенные в последние годы, где есть утепление, а дома старые, которые были построены без утепления, они их не покупают, то есть избегают, потому что они знают разницу стоимость отопления. Вот. Так что теперь вы знаете о такой очень важной вещи, которая позволит вам сильно экономить и не переплачивать затопление. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если есть вопросы, задавайте их под видео в комментариях. Переходите по ссылкам под видео. И спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если не понравилось, ставите дизлайк. И намерите комментарии об этом. Не забывайте подписаться на канал, чтобы вы могли видеть еще мои видео. Вот. А чтобы вы сразу узнавали о том, что у меня вышло на канале новое видео, нажмите наверху справа на колокольчик. Все, всем спасибо, до свидания.